Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к Телу. Друзья, сегодня мы с вами будем моделировать интересные трусики с таким V-образным вырезом. От вас поступают очень много заявок, я, кстати, просила вас оставлять комментарии под видео, сама их лично просматриваю и выписываю то, что вы просите смоделировать либо показать. Итак, сегодня я для вас нашла вот такие вот трусики, они достаточно интересные, смотрите, а, ну, мы Скажем так, будем плясать от модели стринги, но я буду показывать на классике, потому что классику тоже можно сделать подобным образом. Мне кажется, стринги, они такие, ну, по процентным соотношением носят меньше, как мне кажется. Поэтому делаю на классике, а вы воплощаете в той модели, которую хотите. Итак, передняя деталь, смотрите, она вот такая интересная. Шов и вот здесь ластовицы, и также этот шов будет смещение на задней половинке. Обычно мы по передней детали делаем такой шов отрезной вот в области ластовицы, когда, ну, допустим, все прозрачное, а здесь нам нужно непрозрачное сделать. Либо мы играем материалами, либо мы играем фактурой. Поэтому вот в этой модели я сделаю и смоделирую и вот этот шов по передней детали, и шов смещения по задней половинке. По передней детали мы видим вот такой красивый V-образный вырез. Вот в середине это, как бы там должно быть голое тело. Если вас смущает прям такой открытый участок, вы можете сюда пришить сеточку телесного цвета, эластичную бельевую сеточку, мелкозернистую, и тем самым создать эффект голого тела, но все будет прикрыто, и вам будет таким образом удобно. Вообще, такая интересная идея. Мы сейчас с вами смоделируем трусики, и по ходу работы, когда я буду делать уже натуральную величину, я буду рассказывать, ну как их шить, потому что шитья у нас очень много на канале, и в 150 раз показывать, как пришивать резиночку, как делать закрепочку. Ну, мне кажется, мы с вами это уже сто раз проходили. А для таких повседневных, ежедневных рабочих моментов у нас есть канал Telegram. Вот там я иногда сяду, какие-то трусики или какой-то заказ, работаю. Тут же показала, загрузила, вы смотрите, поэтому вот мне было бы приятно, если бы подписались и на мой канал в Телеграм, потому что там у нас так тоже живенько. Здесь мы вдохновляемся, там уже работаем ежедневно. Итак. Возвращаемся к нашим трусикам. Значит, вот эта часть либо обнаженная полностью, либо имитация при помощи телесной сетки. Дальше. Фестонный край очень красиво идет внахлёст друг на друга. И вишенка на торте. Смотрите, вот эта вот резиночка в верхней части. Ну, вообще, очень интересная модель в том плане, что ею можно регулировать объем верхнего среза трусиков. То есть, мы даем натяжение резинки по верхнему краю, плюс еще регулятор для того, чтобы можно было регулировать. Это вообще всегда очень актуально для тех, кто шьет на заказ. И вот этот вот плюс-минус сантиметр, а то и два, а то и три на размер, когда вы шьете дистанционно, когда вы шьете даже не на конкретного заказчика, а может быть на продажу, вот такие модели они очень выручают. Спинка. По спинке тоже есть регулятор, который делает, во-первых, это декоративная деталь и плюс еще практическая да, функция. То есть мы регулируем обхват верхнего среза. И по спинке идет тоже внахлест без фистонного края просто ровный срез, его можно обработать ну становой резинкой, резинкой для трусиков, но я бы рекомендовала здесь использовать резиночку поуже, чтобы был ну, такой аккуратный вырез. Но на спинке уже можно не делать телесную сеточку, можно делать прям всю изюминку обнаженную. Все, отскладываем в сторону, все очень просто, как всегда на раз-два. Итак, передняя деталь. Смотрите, у меня была модель, прям вообще слипы-слипы. Я брала свою базовую конструкцию, здесь был такой более широкий боковой шов, они были повыше, вырез для ног был более закрытый, и я уже на кальку для себя перевела с тем учетом, то есть боковой шов я сделала поменьше. Если вы делаете такие а стринги, вы можете боковой шов вообще ну и размер, если бедер небольшой, то вы можете свести его до 2,5-3 сантиметров, опять же, варьируйте как вам угодно. Я от верхнего среза, вот от базовой детали, от слипов вниз ушла по боковому шву, ну где-то на один сантиметр убрала, просто вот когда переводила. И э, снизу у меня где-то ушло, здесь был 2 сантиметра, сминусовала, Потому что у слипов такой достаточно широкий э, боковой шов. Но опять же, классика, если ручки носите, да. Сколько вам нужно, столько снимаем сверху, снимаем снизу. Отрисовала новую линию верхнего среза. Ну, буквально параллельно вот этой базовой основе. Все перевела. Чуть-чуть вынула линию среза, выреза для ног. Все, середина передней детали, и вот у нас низ, ластовица. Итак, сначала я определяюсь, какую высоту я хочу, ну, какую высоту вот этому шоу придать. Самая оптимальная величина – это от линии низа, ну, где-то от 8 до 11. Опять же, смотря как вы будете играть этими материалами. Если у вас вот эта верхняя часть будет из кружева, то есть будет фестонный край, то тогда, естественно, нужно, чтобы вот эта часть была непрозрачной. Я возьму для размера 42-44 вот эту высоту этого шва, ну, пусть будет 8 сантиметров. Все, я для себя его ограничила. Теперь смотрите, какая хитрость будет. Вот эта часть, вот она, будет у нас и ластовица. то есть с изнанки там будет кулирка, внутренняя часть, да, продублированная. Вот. И получается вот шов и вот этот шов, который соединяется с деталью спинки. Все, два шва. Поэтому, смотрите, если вы хотите, чтобы этот шов был прям очень сильно виден, ну, увидите его на 12 сантиметров. Ну, девочки, если мы уже с вами шьем так долго трусики, то, мне кажется, ну да, для такого маленького размера 12 сантиметров-то уже у меня будет, ну, слишком много, поэтому оставлю 8, а вы уже варьируете, как вам удобно. Теперь смотрите, в чем подвох. Просто вот по ходу работы, чтобы вы понимали, когда мы работаем вот с такими моделями асимметричными когда у нас уходит допустим одна деталь на другую нахлесты захлест асимметрия то а, детали базовые с которыми мы работаем должны быть разложены отрисованы у нас вот так вот в полный разворот то есть целиком должна быть передняя деталь а, трусиков и целиком задняя деталь трусиков поэтому а, так как я работала и переводила для себя половину я сейчас просто либо отрисую то есть кальку продолжу, либо приклею вторую часть и продолжим с вами наше простое моделирование. Итак, друзья, вот смотрите, если у вас есть уже переведенная деталь в половинном варианте, я просто подклеила либо продолжение кальки, по середине детали просто согнула, и так как калька прозрачная, перевела на вторую сторону. И у меня получилась вот такая деталь в разворот. Вот это вот середина, мы на нее ориентируемся. Теперь смотрите, опять же ищем линию вот этого перехода одного на другой. Опять же, по пропорциям, по деталям, смотрим, если у вас большой размер, уходим подальше, если у меня стандартный какой-то не очень большой размер, поближе, то есть опять же, степень открытости вот этого треугольника, какую вы хотите. Фистонный край у кружева, ну вот у меня какие-то стринги с моего прошлого курса залежались, и я покажу. Допустим, у вас есть какая-то ширина кружева, да, должна быть, чтобы уместилась вот эта вот деталька, да, целиком. Фестонный край мы прикладываем, но ну, вот я люблю, конечно, когда фестонный край более выраженный, какие-то зубчики интересные, чтобы уж если мы делаем фестон, то он красиво бы на теле там, да, у нас э, фигурировал. То есть смотрите, если у меня какое-то есть узкое кружево, у меня деталь не умещается, это не есть хорошо. То есть мы смотрим, да. Какой ширины кружева нам сюда купить, чтобы вот это все укладывалось. Но здесь, скорее всего, стандартная ширина, вот на этот размер, сантиметров. Ну да, 15-15. Если у вас размер трусиков больше, то вы должны же будете искать ширины кружева 18-20 сантиметров. То есть, ну смотрим, да. И угол наклона. То есть, от середины я должна в одну и в другую сторону отступить. Ну, не знаю, для своего размера, наверное, сантиметров 9 можно взять. Потому что 7 это маловато. Насколько я хочу открыться. Да? Произвольная величина 6, 7, 8, 9, 10 сантиметров в зависимости от размера. То есть мы ставим точку и такую же величину откладываем, естественно, в другую сторону. Так, сколько у меня 8,5? Ну, вот так, допустим, да. И ищем э, вторую точку. Но я думаю, что хорошо будет идти вот сюда, вот в этот шов ластовицы. Все, нашли крайние стороны и я уже обвожу. Ну, вот так вот, вот так вот. Такой хороший угол наклона, ой, рука дрогнула, простите, ничего страшного. Отрисовываем вторую линию, вот так, уходя вот в эту сторону, чуть-чуть не дошли до середины, то есть вот этот вот наклон мы можем искать как угодно. Мы можем уйти фистоном сюда повыше, и тогда наклон будет уже другой, и степень закрытости будет другая. Понятно, да? Так, теперь спокойненько мы а, можем потом обвести вот эти детали. Ну, я обведу девочки, чтобы было понятно, да, с чем мы работаем. Вот так вот. То есть мы работаем вот, вот у нас детальки. Вот это у нас голое тело, либо сеточка. Теперь а верхние части... Мы должны вот эту величину замерить по вот нашей выкройке. Просто запомнить ее, когда будем шить уже трусики из материалов. Используем либо вот такую становую резинку, резиночку для трусиков. Можно использовать вот какую-то бретель, да? Как делать, как выполнить бретель, как выполнить вот этот вот, смотрите, регулятор. Я тоже показывала не раз и даже не два на канале. То есть мы вот сюда смотрим, что то у нас пойдет. Какой регулятор? Поэтому, а, вот, даже на видите, здесь показано: сюда пришьется резиночка, колечко, потом тесьма с регулятором, с рамкой. И еще колечко будет. Да, то есть здесь вот колечко пришьется. И уже ширину резиночки мы выбираем произвольно. Фистонный край, гладкая. Ну смотрите, бретель она более тугая. То есть тут все, вот раз-два, но моделька интересная. Теперь по поводу а, задней половинки. Смотрите, задняя половинка, она а, делается таким же методом. То же самое вы ищете. Только смотрите, там вот этот угол наклона. Я считаю, что сзади а, вот это отверстие должно быть чуть, чуть поменьше, чтобы не было слишком открытого. Ну и сзади оно будет лучше смотреться, это галочка. Да? То есть посмотрите. Все, здесь уже поменьше уйдет у вас величина. Теперь, когда мы будем с вами шить трусики, там вы будете шить трусики, то э, под фистонный край сюда вверх можно увести вот эту сеточку. Мы просто ее подкладываем аккуратно в таком состоянии разложенным, настрачиваем по контуру фистона, ну сначала приметывая, естественно, да, лишнее там потом срежется, и верхний срез сеточки у нас аккуратненько настрочится э, таким мелким швом зигзаг, не очень частым, к резиночке, то есть когда мы разложим все, но тогда смотрите, регулятор вот этот вот, он как бы у нас уже не будет иметь значения, потому что нам нужно будет либо тогда натянуть сеточку, чуть-чуть поднатянуть, либо она просто будет закрывать у нас животик, и мы вот этим вот просто верхние срезы будем натягивать аккуратненько и трусики будут держаться на талии, и тогда вот эта часть с рамкой-регулятором, она у нас просто будет декоративная. Поэтому, смотрите, ну, голое тело, конечно, интереснее. Все, здесь мы уже шьем ластовицу из того материала, как, который подразумевает данная модель. Теперь, по поводу спинки, спинка делается точно так же, как и передняя деталь, но если вы хотите сделать стринги, тогда вам нужно будет уменьшить вот эту ширину ластовицы и у передней детали, и у спинки, свести ее до комфортной ширины. Ну, у стрингов это, давайте посмотрим, ну да, это где-то в разворот сантиметра 3-3,5, опять же до 4, в зависимости от а, размера трусиков. И можно вверх увести, то есть вот такую линию вывести, да, повыше и ближе к крестцу уже а, уводить. Вот такую, какую-то, вот такую линию. Это можно сделать какие-то бразильяна, можно сделать стринги. Но, опять же, всегда советую, если вы делаете стринги, например, с классики, то делайте, например, макет. но они вообще такие совсем узкие, ниточку. Мне, ну, я не люблю, мне не нравится. Так, здесь у нас разворот, можно еще поуже сделать. То есть выводим вверх сантиметров на 10, для моего размера, да, для 42 4 44. -го. И аккуратненько, ну, извините, я не знаю, какие там... Большие размеры носит стринги или нет. Кстати, напишите, удобно вам или все-таки лучше классику. И уменьшаем, например, боковой шов. Это просто, раз уж мы поговорим про спинку, чтобы вам как-то показать. Все, мы изменили вырез. И тогда нужно будет на эту же величину вот здесь вот уменьшить по передней детали. И вывести вот эту вот новую линию вырез для ног. На этом у меня все. С вами была Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». До встречи на следующих уроках.